Беседочки, красота Здрасте YouTube канал Все для клёва». О. Да, подписчик? Класс, здрасте Ну, видно, что человек Любитель, спортсмен Я не знаю, ну, все красота Просто люблю так заморачиваться С одним удилищем ну, да. Что тут рыбалка платная? Да. Дорого? Нет. Сколько? 180. 180? Да. Ого. Как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав, очень приятно. Александр. А -а -а. Вячеслав, расскажите, вот тут деньги берут за рыбалку? Да. Много? Много? 150 рублей сегодня взяли. 150, да? Вот да. ну, там да. взяли 180. Что-то что мало взяли. А попросил, чтобы взяли дешевле. У вас какие-то льготы или что? Как постоянному члену? Нет, ну, иногда приезжаю сюда. Поэтому, ну не знаю, попросил, говорю, говорю, дороговато ребята, вы что говорите? Ага, вот. Поэтому сказали 150, все, дальше нельзя. Все, понял. нельзя. Я попытаюсь сегодня проловить бесплатно. Посмотрим, как у меня это получится. Ну, это хорошая идея. Вот. По идее у нас вступил сейчас уже в силу 233 закон Украины подписанный президентом Зеленским. Такого быть не должно, чтобы с рыбака на водоеме государственного назначения, чтобы с него брали деньги. Ну, посмотрим, подойдут ли ко мне. Я, наверняка, вот они что тут где-то живут. Ну, вот, вот они они, случайно? Нет, это не они, они вот это самое. Вот тут у них домик. Здесь люди останавливаются, бывают, приходят. Вот я здесь с ночевкой был, вот ночевал вот здесь вот. Ну вот, в этом вот, вот я, я имею в виду, что, например, ага. вот эта услуга, Совершенно верно. Вот эту услугу, вот Совершенно за эту услугу согласен, согласен. Я, да. Да. Они, они могут. Вот да. тут да. Тут Если у них коммерческая деятельность позволяет конечно, брать деньги конечно, за конечно. то, чтобы да. была вот. чистая постель. Да, да, да, да. За да, это да согласен. Да. А рыбалка рыбалка в, как бонус, водоеме. бесплатно. бесплатно. Не то, что бонус это государственный, водоем государственного назначения. За услугу, за переночевать, за то, что человек в домике там, за беседку, за мангал там, еще за, за, за вкусный ужин. За вкусный я не ужин да. Ужин, безусловно. За платную парковку, например. За, за, за то, что человек пришел, мог где-то там остановиться, вот это да, это я согласен. А здесь у нас бестер, он, он наш, А ну посмотрим, как оно будет. Итак, друзья, мы с вами находимся на русалке. Вот такая территория Днестра. Здесь она огорожена, написано, не частная территория причал. Я сюда заехал, посмотрим, есть ли тут платная рыбалка или нет. Вот по рыбачим посмотрим подойдут или нет ребята сколько стоит рыбалка и должна ли она быть платной и с учетом того что 233 приказ закон украины подписанный президентом зеленским мы сегодня будем с вами ловить плотву на этом месте я буду использовать fish dream black Sport black возбудитель аппетита вот такая плотва и подсекай и на пачку вареной конопли этого мне хватит буквально на 3 часа рыбалки мне больше в принципе не надо часа отвести душу посидеть подышать свежим воздухом друзья такая вон фидерная оснастка на одной бусинке с отводиком и кормушечкой кормушка у меня 90 грамм сегодня течение хорошее и здесь поводочек 60 сантиметров вот, крючок использую 14 номера вот такой вот маленький золотой прикормка черного цвета Это такая желтоватая, а, вкусный запах. Вот такая получилась прикормочка, а, запах хороший. Ну что ж, я готов сделать первый заброс, кормушечка, два парожика. Сейчас начинается ветер. Может быть даже это к лучшему Не ожидал я Первая рыбка под лесик, вот это да воду и мне пришлось три раза доливать воду чтобы она стала нормальной консистенции Вот такой красавец. Иди гуляй. Красивая таранечка. На червя с опарышем. На маленький крючочек. Золотого цвета. Классный клиент. еще один подлещ <сíck> <сíck> <сíck> вот, друзья. Прикормка значит, отличная, лещевая, подлещевая, козлиная, как хотите называть ее, но на нее ловятся подлещики, друзья. красивая таранечка причем поймалась сразу я только забросил Еще даже не описала опарыша сразу поймалась что буквально ну, нужно две-три минуты для того чтобы поймать рыбу то есть сегодня настолько хороший клев настолько классно все клюет что ну получаешь классное удовольствие у меня за на 40 метрах и я знаю, что прикормка находится именно в точке прикорма. То есть у всех клюет тарань, у меня клюют козлики. Значит, Это реально сделать, если правильно подобрать прикормку. Здесь, здесь я уже где-то полтора часа, так ко мне никто не подошел. Я попытаюсь сам сейчас подойти туда, к охране, и спросить по поводу рыбалки. Стоимости и оплаты за предоставленные услуги, типа по рыбалке. Вот почему так? Почему вы заплатили, а ко мне не подходят? Ну, потому что э, я знаю, что тут берут деньги. Когда я приехал, я сразу подъехал, подошел и, так сказать, предложил себя обелетить. А, вот. Сколько вам дать денег? То есть вы сразу изначально пришли и сказали, сколько вам дать денег? Не, не то, что сколько вам э, дать денег. Я знаю, что просто в этом месте здесь платная рыбалка. Ну, в вот. этом я бывал здесь и я знаю. Вот Они бывают, что не сразу подходят к человеку. Они бывают, позже подходят. Вот. По-разному. Даже при том, что эта земля в аренде. В аренде. Официально вот, земля русалки. Это называется русалка. Э, Здесь она в аренде, но не имеют права они ограничивать меня, как гражданина, да вообще человека, в том, чтобы я ловил здесь рыбу. Они могут мне предложить здесь платные услуги, спустить лодку, допустим, я, не, я еще даже не в курсе дела. Может быть, это так и есть, потому что это как бы зона причала. Они могут предложить мне предложить мне услугу переночевать в их отеле, вот в том. Да? Да? Вот это они могут мне предложить, если мне понравится, что у них там чистые какие-то белоснежные простыни, да, я там лягу, у меня там будет Wi-Fi какой-то, и мне это нравится, или предложат утром ну, да, завтра. Ну, я могу сказать из своего опыта, я прошу прощения, что перебиваю, из своего опыта могу сказать только одно, что тут Wi-Fi нет. Если они не предоставляют мне какие-то услуги... Да, что есть смысл, за что платить? Да. Тогда да, я согласен с вами, что э, так и должно быть. Но вот этим законом номер 233 то есть теперь у вас есть право бесплатной рыбалки и пользуются этим или не пользуются это личное дело каждого вы сами зарабатываете ваши деньги если вы считаете необходимым заплатить платите, ребят я не против но закон говорит о том, что брать плату нельзя запрещено за рыбалку, подчеркиваю за любительскую рыбалку за причаливание к лодкой за купание в местах общего пользования. Понимаете? То есть на реке, на водоеме общего пользования. Поэтому думайте сами, решайте сами. Но я не собираюсь за это платить. А то, что вы заплатили, ну, как говорится, дело каждого. Колхоз – дело добровольно. Вот, здрасте. Ну вот, ребята тоже ловят здесь на русалке да? да ловите и платите деньги да Конечно. И, казалось как бы и все что, значит, как и все вот я не платил да да Но вы без ночёв. да какая разница ну, мы мы-то мы платим за домик а домик. Во -о -о. Да. Вот, вот давайте так определимся так если вы платите за услугу, за переночевку, Нет, переночевать, да, да. тут я как бы, может быть, соглашусь, потому что, может быть, у них есть лицензия, на, на, ну, то есть они имеют право да, заниматься комиссией. Да, не... Даже сейчас эта да. территория, неважно. Нет, на реке я знаю, что ловить бесплатно мы ловим бесплатно. Но если где-то переночевать, за это нужно заплатить. Нет, подожди, мы же платим да. за забалку тоже. Нет, О, платишь да. за домик. За домик. За, за домик. За домик. Да. За домик да. Ну хорошо, ну вот стоит рыбак. С него-то взяли за рыбалку. Он же не, не претендует на домик. А, то есть он на день приехал? Хал, он на день приехал он спал, с утра до вечера. Вы сейчас приехали не платили, да? Абсолютно. А вы я вы даже, платили, я даже пришел. А а, надо пойти забрать деньги. Меня взяли 150 рублей. Должны были взять 180. А ты говоришь, что не платят. Они тоже берут деньги. Мало того, я подошел даже к ним сам и говорю, ребята, вот я приехал, я, не, я просто вижу, что они не подходят ко мне. Я подошел к ним и говорю, ребята, вот он, я здесь пришел, ну, знают, я пришел сюда, но я вам платить деньги не буду. Mm -hmm. я, я говорю, вот как есть, вы хотите, давайте примите ко мне физическую силу, хотите, вызывайте сюда полицию, то есть если я нарушаю что-либо, да. Знают, я я специально не да, подошел да, да, да. и в лес нарожен по большому счету. Да, да. Говорю, ребята, ну вот, ну и, и вот результат. Поэтому я говорю, что они, они берут за места даже если С стоит, той же, стороны, да. вот на тот сторону, на ту сторону да, приехать, да. там тоже 200 гривен. Они, смотрите, смотрите, ребята, значит хозяин этого места мотивирует этот тем, что якобы здесь причал. Ага. Из-за того, что типа это причал то он тогда имеет право типа брать деньги я говорю, ну хорошо но вы имеете право например за отчаливание там этих э, котеров, да, да, да. То, за, за какой-то тут может быть хранение этих котеров, может быть я не знаю э, но ну, если тут стоят рыбаки и рыбачат и тут э, не запрещено рыбачить ну, то да. за рыбалку за рыбалку вы деньги брать не имеете права ну, возник вопрос с ребятами стояли обсуждали и Нужно ли платить, если мы приезжаем на какую-то частную вроде как территорию, приезжаем да. вот, базу отдыха, да? да, за домики хорошо, за услуги мы платим. А если мы поставим палатку, то есть ловить без вопросов, мы уже это поняли, поняли да, да, что ловим мы бесплатно. А если ага. мы приедем с палаткой, так. поставим ее так. здесь, то нас возьмут деньги, вот должны смотри. ли мы платить? Да, смотрите, если с вас будут требовать деньги за палатку, да, за, то есть какие-то деньги. Ага. Какую-то конкретную сумму они да. будут требовать. То есть у них должен быть какой-то перечень услуг. Что, например, услуги кемпинга, да? Ага. То есть они стоят столько-то. А это где-то у них прописано, долго? По идее, да. Да. И в чеки, которым они вам должны выдать, там код РДПО, там все должно быть написано. Услуга какая, за что. Понимаете? Тогда да. Скажут, вот я официально веду коммерческую деятельность на этом куске территории. Да, рыбалка бесплатная. Проблем нет. Но. Если вы поставили здесь всю палатку, значит, у нас по перечне, по прескуранту наших ага. цен, по идее, цена такая-то. Ну, покажите, Все. где это прописано. Да, конечно. Да? То есть, должно быть, по идее, весь перечень услуг где-то висеть на каком-то вот месте, где-то должно быть это да, написано. Какая-то доска. Какая-то доска, да, перечень услуг. Вот, например, как это сделано на «Трех карасях». Там ага. перечень услуг. Вот там свой пруд. Свой пруд, да. С перечень услуг. И там все понятно, за что люди платят. Вы понимаете? То же самое и здесь. То есть, если его нету, то по сути я могу приехать поставить палатку? Если его нет, по сути, да, то есть э, требуйте чек. Скажите, я готов заплатить, Заплатить, да, вот, вот деньги. Даже покажите им деньги эти. Понимаете, сколько они у вас, от вас а -а -а. требуют. Потому что вот сейчас я смотрел рыбака. С одного взяли 180 грн, с другого 150 ну вот, а То вот тут вот, один да? стоит здесь, да. стоит, вот тот, да. другой стоит за Кто этим катером на другой машине просто, блядь, да. с него можно. Понимаешь? Ага, посмотрели у лошара, блин, давай 180. Да. А этот вроде как свой пацан, блин, давай с него 150. Ну это же не серьезно. Конечно. Ну, должен Конечно. быть какой-то перечень услуг, который утвержден. Или хотя бы согласован с кем-то, понимаешь. Ну что-то должно быть цивилизованное. Цивилизованное. Да. Правильно. Спасибо. Все, решили, все решили. Друзья, вот так заканчивается наша рыбалка. Надеюсь, вам было полезно это видео. Подписывайтесь на канал, все для клева. И рыбайте с нами, и будьте в курсе всех событий, которые происходят на реках нашей страны. И еще раз я вас призываю. Не платите, не платите за реку. Это наше общее достояние, река. И ну, как бы, нет никаких вариантов для того, чтобы платить за них. Вы были на канале «Северклево». Всем удачи, всего хорошего. Пока.